Есть, есть, ага. Ну, не, не, что-то небольшое. Таймень. Таймень, да? Даймень, таймень, таймень. <связь> На ну, килограмм 5 точно есть. Есть, есть, ага. <связь> Под грудкой <заводит>. прямо. <связь> Лайл вот ко мне подводи. Даже, наверное, больше пятерочки. О! Не, не. Под, под пятерочку, но. Уплываем с хорошего места. Тихо-тихо. Стой, стой, стой, стой, родной стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Битый стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Не-не, у меня две камеры работают. Я же профиль. Подожди, давай, фоточку, фоточку, фоточку, братан. Давай, давай. Это ты что ли да, а, нет. он? Да, нет. Вот. Не, неправильно, прям не прям. Камеру, правда, вниз. Красавчик, братан. За меня отомстил. А теперь все, бросай удочку. Я еще хочу. Давай еще разочка. Не, сейчас я тоже буду бросать.